Тема питания достаточно обширна. Сейчас начнем с зерна и затронем самые основные аспекты. Зерно в данном случае пшеница, потому что пшеница питается ну, по разным оценкам от 30% до 50% населения зеленого шара, и она действительно стоит того. Зерно состоит из трех принципиальных частей. Первое. Оболочка, отруби. Отруби в чистом виде. Видна характерная чешуйчатая структура. Они абсолютно сухие, никакой там крупы между ними нет, то есть то, Ради чего, допустим, делаются жернова? Потому что только на жерновной мельнице можно вот так вот тонко отсеять отруби и спокойно их без жалости потом и удалить. Мы люди отруби переваривать не можем, потому что отруби снаружи зерна выполняют защитную функцию. То есть функция отрубей в том, чтобы зерно, попав в кишечник, ну, например, мышки, не переварилось. Часть безусловно переварится те, которые она разгрызет, а вот те, что не разгрызет, она пронесет в себе и положит где-нибудь далеко от того места, где она, собственно, их съела. Таким образом, пшеница когда-то размножалась, когда еще люди не придумали огромные селки и поля. Отруби созданы, чтобы не перевариваться. Но перевариваются с помощью бактерий. То есть, если мы, допустим, в себе вдруг вырастим колонию микроорганизмов, которые будут все вот это вот есть, то да, они будут это переваривать и нам взамен что-то давать. Проблема в том, что длина человеческого кишечника не подходит для этого. То есть У нас нет, как у травоядных, там книжки, как специальной фабрики по производству бактерий и еще пары других органов. Поэтому цельным зерном, вот прям такое, какое оно есть, хорошо лошадей кормить. У них это все есть. Ну и коров, но коровам почему-то считается дорого, а для людей оно не подходит. Поэтому отруби добавлять в пищу практически бесполезно, но у них есть одна важная функция, я чуть позже ее коснусь. Вторая часть, это то, что мы считаем мукой, ну мы в смысле обыватели, то есть белая мука, вот она промышленно произведенная, такой слегка кремовый цвет, рассыпается, очень очень тонкий помол, это крахмал, то есть фактически это чистый крахмал. Да, крахмал имеет высокую энергетическую ценность и все бы с ним было хорошо, если бы не одно но, крахмал переваривается достаточно быстро. И тоже чуть позже коснусь, почему это нехорошо. И третье, то, о чем забывают, точнее, то, допустим, нас на уроках биологии учили 5 минут за все время, а тем это принципиально важная, у зерна же есть зародыш, то есть непосредственно та часть, которая несет генную информацию, которая несет все ферменты. В общем, откуда зерно будет прорастать, но ну, не из крахмала же, а отруби мы уже решили, что это защита. То есть, где сама эта суть-то жизни, где? Суть жизни это зародыш. Проблема зародыша в том, хотя для нас это огромный плюс, в том, что там есть масла. То есть это масло проростков пшеницы или как-то там в косметологии называется. Там есть витамины, там есть жирные кислоты, ненасыщенные, там есть ферменты, пусть и растительного происхождения равно белки недостаточно биологически активны. И все это дело прогоркает, если я вот это вот зерно попытаюсь превратить в муку, то. Две недели оно простоит максимум, после этого оно станет просто горьким, есть его будет невозможно. То есть зерно хранится, пока оно упаковано само в себя, то есть зерно, это форма транспортировки. Размолоть его целиком и целиком же сохранить невозможно, по причине того, что зародыш самый ценный, но он же прогоркает быстрее всего. Поэтому у нас такие огромные мельничные комплексы и куда там девать зародыш, я честно не знаю. Важно, что в белый муку он практически не попадает, потому что из этого прогоркнет, а это же бизнес, правильно? Поэтому вот цельнозерновую, допустим, которую я получил, размалов зерно, ну вот только что недавно, она состоит из трех нам важных, и именно все три должны попадать в пищу, если мы хотим нормальный здоровый кишечник. То есть зародыш, крахмал и отруби. Ситуация с рисом, практически подобна ситуации с пшеницей, за той лишь разницей, что белый рис, который поступает к нам, шлифованный, он не размалывается в муку. По сути, он то же самое, в общем-то, содержимое его составляет практически чистый крахмал. То, что составляет его оболочки, хоть оно и другое, нежели отруби, его отсеивают, зародыш убирают, потому что, опять же, зародыш так же, как и пшеничный, но, как и любой другой, содержит масла, витамины и все прочее, которое просто прогоркает и никому не надо, хотя это самое большое по пищевой ценности. Но сохранить его надолго не получается, и, в общем-то, со всем зерном поступают аналогично. Внешний вид цельнозерновой муки зависит от помола, то есть, какие настройки выставили. В данном случае у меня достаточно мелкая. То есть, видны крупицы отрубей, более, крупные частицы. Как бы крупка, ее тоже можно отсеять, но зачем, если можно ее выпечь? Ферментация во время приготовления хлеба все это превратит в однородную массу. Вот здесь цельнозерновая сеянная мука, то есть она практически белого цвета, отруби практически не видны, часть даже комкуется, как у белой муки. В общем-то, сильно ничего интересного, разве что запах, но запах пока видеокамера у нас не передает. Вот здесь смешанная фракция, то есть обычно здесь получается крупа, но я поставил чуть более тонкие настройки, и поэтому здесь в основном мелкие отруби, хотя попадаются и часть крупы тоже. Вот на пальцах видно, что остаются белые такие кристаллические структурки. Если они именно кристаллические, это свидетельство о качестве пшеницы, потому что бывает, что эндосперм не кристаллическая такой структура, а сразу мучнистая, еще без размола. Но это свидетельство о низком качестве зерна. Здесь, в данном случае, все хорошо. Теперь по функциям. Сам зародыш, но ну, там все понятно, витамины, минералы, ферменты, все хорошо. Крахмал сам по себе нужен, как энергетический, как сказать-то, ну скажем так, как источник энергии. Но там не все так просто, если мы начнем есть чистый крахмал, например, как любят, картошку, макаронки, еще что-нибудь, то переть нас будет в плане жира очень сильно. Почему? Потому что наш кишечник я буду еще много раз к этой теме возвращаться. Наш кишечник имеет гораздо более тонкие функции, чем многие считают. Например, что на уроке биологии учат? Пища попала, пища всосалась, пища распределилась, все, переваривание закончено. Ничего подобного. Кишечник должен понемногу брать, если мы говорим сейчас про углеводы в основном, да? Понемногу брать, отрывать от общей массы, ну, пищи, да? Понемногу отрывать молекулы углеводов, расщеплять их и сахаром, допустим, выдавать в кровь. Понемногу. Функция кишечника дозированно переваривать пищу, достаточно медленно переваривать пищу. То есть в принципе это сравнимо с тем, что вы на заправку приехали, бензобак залили там, не знаю, там 40 литров, допустим, у вас есть, и вы эти 40 литров потратите на, ну, не знаю, там, на 500 километров пути, например. Но вы же не сразу их полыхнете, правильно? Вы же не как на ракете там полетите, хотя можно, но у вас же автомобиль не ракета, правильно? То есть там потихонечку поступает, потихонечку двигатель там поршни работают, колеса крутятся, вот так вы едете на машине, правильно, правильно? В теле то же самое. Поэтому кишечник это не столько переваривание, сколько, ну, так скажем так, временное хранение, часа два-четыре там, 4 максимум. То есть хранение и переваривание. И вот эти две функции, они в чем-то противоположны, но они очень жестко должны быть сбалансированы. И если мы хотим их балансировать, то есть самое простое средство. Хлеб. Берем зерно. Выбираем, разумеется, качественное. мельем его на цельнозерновую муку, как в данном случае сделал я. И получаем три фракции. Ну, покажу. Ясно. Покажу вот так. То есть, вот справа от меня, слева, соответственно, от вас шелуха рубей. Вот это вот, фактически белая мука, я ее отсел. Ну, белая мука из зародыша вместе. Вот. А здесь в середине. В данном случае у меня получились, ну, фактически отруби, но более мелкие. Там обычно получается крупа. То есть то, что. Ну, вот если я зерно там, грубо говоря, порубаю на 10 частей, да, то часть оболочек, которая не отсеется будет нести с собой часть крахмала и может быть часть зародыша, то есть натуральная крупа. Можно просто порубить зерно, сейчас очень много таких вещей, и, там изготовление круп, да, круподелки. То есть, они просто дробят зерно и ты просто это ешь. Я тоже сейчас чуть позже вернусь к этому, почему это важно. Вот, а можно взять жернова, как сделал я, размолоть это, а потом рассеять через сито. Ну, можно, в принципе, вручную. Было время, когда вручную делал. Сейчас делают аппараты, не суть. В данном случае белую муку я имею с зародышем, из нее я буду делать хлеб. Часть отрубей я тоже добавлю в хлеб. И часть отрубей я просто отсею, потому что они балластные. В чем смысл, вообще, хлеба, ну, как явление? Хлеб хранится долго. Долго, это значит, что у меня стоит неделю и он практически не засыхает, ну корка-то засыхает, а вот внутрь остается мягким. Его можно разогреть, будет вообще свежий. Он не портится, никакой, разумеется, там плесень не образуется, как на покупных. Он хорошо переваривается, это самое главное его свойство. То есть, вот этот вот, скажем так, комочек, вот это вот мягкий хлебная вода, там с помощью белковой структуры, ну клейковина, то, что позволяет тесту непосредственно подниматься. Да, в этой белковой структуре вплетены углеводы и вплетена клетчатка, ну она там, грубо говоря, находится. Вот, это, вот с этой массы наш кишечник, потихонечку отщипывает все, как я сказал, углеводы, расщепляет их, подает в кровь. Он не может свои ферменты глубоко запустить внутрь, структуры, ему не дает. И он вынужден ее по слоям сошлифовывать. Это дает ощущение сытости надолго раз, более стабильный уровень сахара в крови два, более стабильную даже сердечную деятельность три. Почему? Потому что, чтобы выделить здесь ферменты, сюда надо направить кровь. Я, допустим, постоянно такой хлеб ем, кишечник знает, что ну выделяй, не выделяй, а эффективность переваривания от этого не вырастет. Немного крови на это выделилось, потихонечку идет переваривание, вот это послойное. Другую кровь я распределяю в других местах, там на мышцы, там на мозги трачу, там не знаю, ну мало ли вариантов, да. Параллельно с этим микрофлора кишечника тоже этим хлебом питается. Благодаря этому микрофлора хорошая, здоровая, синтезирует витамины группы В. И после того, как она там пожила и все, да, то кишечник и эту тоже микрофлору переваривает. И забирает себе витамины группы b то есть у нас есть очень такой небольшой небольшая способность как у травоядных да то есть с помощью микрофлоры что-то переваривать а мы перевариваем уже ее как бы продукты это не совсем чистое производство там очень много все равно иммунитета завязано чтобы фильтровать но в итоге это получается вот так вот почему они нам синтезируют то что мы не можем сами в первую очередь витамины группы b еще там есть исследования, что какие-то ненасыщенные жирные кислоты мы таким же способом получаем но смысл в том что если вы будете ее кормить магазинной вот этой вот белой мукой. Да, микрофлора может ее есть, но она на этом ничего не насинтезирует. Более того, вот на этом вот может расти все что угодно, кроме того, что нам надо. И в итоге, люди, допустим, занимаются очисткой какой-то. Если вы не пересеяли внутреннюю микрофлору, то там селится то, что вам бы и не надо. Производит то, что вам не надо. А потом вы начинаете очищать, и что вы очищаете? Продукты обмена тех, кого вы себе поселили внутрь, потому что ели все подряд? Вопрос звучит именно так, хотя это очень такой неприятный вопрос. но правда. Так вот, вот эта вот часть цельнозерновой, да, берем мы себе, часть отдаем тем, кто нам союзник, хорошая микрофлора нам союзник. В сумме все в плюсе. Из хороших новостей. Просто, ну, как бы поменяв режим питания, я пересел микрофлору по ощущениям месяца за три задают в комментариях вопросы, вот там живот, живот, там пучит, клетчатки много ем. Пучит тогда, когда те бактерии, которые у вас внутри, они не предназначены для переваривания именно клетчатки. Есть разные бактерии, есть и те, которые едят углеводы преимущественно, ту же белую муку, есть те, кто едят мясо, например, вместе с вами, и вашу слизистую тоже съедят, но мясо же, какая им разница. Вот, а есть те, которые нам надо. Они не агрессивны, но кормить их надо регулярно, каждый день. Кормить овощи, фрукты, хлеба, каши, ну, в общем, как там щи да, каша, пища наша. В Самой по себе, скажем так, клетчатки, да, вот в этих вот отрубях, то есть, вот именно прямой пищевой ценности нет. Поэтому, я уже говорил, да, то есть, смешать белую муку с отрубями, это не значит вырастить нормальную микрофлору. Почему? Потому что вот этой вот, чистыми вот этими углеводами питаются далеко не те бактерии, которые нам нужны. А те, которые нам нужны, они хотят не только отруби, и не только углеводы, они хотят еще и зародыш, тот, который для нас тоже, обладает питательной ценностью. То есть мы как бы делим одно и то же зерно, грубо говоря, пополам, по важности, и не спорим за половину, и все в плюсе. Было время, я считал, что если все оказалось бы так просто, да, то есть что нужно зерно, ну зачем я буду заморачиваться, да, почему бы мне не взять крупу, варить из нее кашу пшеничную, есть и быть здоровым. Круто-круто, конечно же нет, было бы все так просто. На самом деле при изготовлении крупы зародыш тоже удаляется. Опять же, по той же самой причине, потому что, как только доступ к кислороду он получит, он будет жить, а жить ему негде, воды же нет, то прогоркнет. Все, вкус испорчен. Вообще, на самом деле, на мукомольных фабриках, комбинатах, да, какому только издевательству зерно не подвергают. Его мочат, его сушат, чтобы вот это вот все отделить, и самый главный вопрос, куда они девают зародыш? Вообще, ну что, неужели просто так выбрасывают? Или там на корм животного? Не знаю, но в любом случае в продаже готовой цельнозерновой муки, той, которую бы я назвал цельнозерновой, ее нет и не может быть, потому что если зародыш смолоть, она прогоркнет. Если она не прогоркает, значит зародыш удален. Кто бы там чего ни говорил. Если сейчас изобретены, допустим, консерванты, чтобы зародыш оставить, но остановить его прогоркание, то Большой открытый вопрос, нужна ли мне, например, такая церковная мука? Ну, мне не нужна. Я вообще консервантов стараюсь избегать, хотя их все равно потребляется много и приходится с ними бороться другими способами. Там очистка тела, там контроль того, что покупаешь, много всяких интересных штук, попозже расскажу. Вообще меня часто спрашивают, где брать витамины? Какие витамины лучше купить? В каких продуктах витаминов больше? Вот я вам честно скажу, вот мне лень задаваться этими вопросами. Поэтому со своим питанием я поступил так. Я решил вопрос с пшеницей и производными из нее, то есть там хлеб, лепешки, редко каши. Я решил вопрос с овощами в своем рационе и в принципе этим закрыл уже где-то три четверти потребности в витаминах. Благодаря тому, что часть я получаю из этих продуктов и часть, ту микрофлору, которую я постоянно поддерживаю, потому что рацион, ну примерно там в общих чертах один и тот же, часть она мне досинтезирует, в принципе, как и было задумано изначально тело. да? И остается только добавить, ну там, некоторых продуктов, там, ну там, орехи, мед, вот, ну такие важные ингредиенты, да, там, фрукты по сезону, ягоды там, ну, в общем, что найдешь на рынках. Теперь по технической части. Пшеничное зерно, критерий качества, равномерность формы, полностью покрытость оболочками, никаких сколов, никакой дробленки и желательно никакого мусора. То есть хорошее зерно выглядит примерно вот так. Для того, чтобы закупить мешок вот этого вот зерна, мне, в принципе, потребовалось позвонить в два магазина занимающиеся капитанием, питанием уже во втором магазине мне сказали, сколько тебе надо, мы привезем, я говорю, мешок, они такие, хорошо. Ну, мешок небольшой, 25 килограмм. В принципе, хватит больше, чем на полгода, но оно сушеное, оно, как видите, абсолютно очищенное, то есть, вообще легко, да? Ценник очень гуманный, цифры не называй, ну, не те расходы, о которых стоит думать. Купили зерно, хорошо. Его надо превратить в муку. Самая простая мукоделка, это, конечно, большая кофемолка. Сейчас китайцы начали мастрячить такие, то есть, натуральная кофемолка, специально, как они говорят, для пшеницы. Ну, большие сомнения, потянет ли она, но цена вопроса 5 рублей на, вот, на начало 19 года. С умельцами, с которыми я разговаривал, они делали из болгарки чего-нибудь там за, не знаю, там за 2 рублей, допустим. Вот опять же ту же самую кофемолку. Есть промышленные, но они там, конечно, уже серьезно подороже, но они уже не кофемолка, они уже жирнова. В чем разница? В том, что кофемольную муку, она вот в таком состоянии, там помолото все подряд в одну фракцию, то есть вы не получите отруби отшелушенными, именно вот так на пластинке, через сито, после кофемолки прогонять бесполезно. Но зато вы получили зерно, все его составляющие и вот оно, в принципе, ну, для опытов очень даже сойдет в общем. Три способа работы с цельнозерновой мукой. Блины, хлеб на соде, хлеб на закваске, потому что ну, дрожжи в цельнозерновой муке, но ну, это уж совсем. Блины замешивается вот так вот, благодаря абразиву, можно досыпать белой муки, ничего с ней не будет, крахмал и крахмал. Вот, в сумме простота, удобство, но делать каждый день вроде бы не будешь. С другой стороны, постоянно свежее, прям совсем свежее. Если бы вы чувствовали, как оно пахнет, когда вы только смололи, только выпекли, вы бы, конечно, ни на каких трудностях вообще не оглядывались на них. Второе, хлеб на соде. То есть, просто в глубокий противень замешивается достаточно жидкое тесто, кидается сода, там кидается немножко кислоты, она поднимается, выпекается. Очень сомнительная действо на самом деле. Потому, почему? Потому что любой продукт нуждается в ферментации. Если когда мы съели, оно ферментироваться у нас внутри, то перед этим оно должно быть сферментировано еще в самих собственных вот этих вот ферментах. Я не зря в начале видео про них говорил. Поэтому хлеб, конечно, на закваске это самое вообще то, ради чего мы все это делаем. В зародыше есть белки, которые должны были этот крахмал преобразовывать в энергию для того, чтобы росток рос. Правильно? Правильно. Почему вы не используете эту энергию? Они же специально для этого предназначены. Мелим цернозерновую муку, смешиваем с водой, в принципе получается закваска. У меня была партия зерна, я молол муку, мешал ее с водой без закваски снаружи, за 10 часов она вставала в полноценный хлеб. Вот такая была партия, хотя в принципе на этой же самой муке можно закваску вырастить. Суть хлеба в том, что когда вы все это смололи, замесили, и поставили, кстати, дрожжи любят тепло, а закваска любит прохладу, градусов 15 ей вообще хватает, 20 максимум, греть вообще не рекомендую. Там, ну, у них несколько кланов, там клановые войны, те, что похолоднее, те наши совсем друзья, те, что потеплее, они такие, не очень, буйноваты. Оно ферментируется само своими усилиями. Тема ферментов очень сложная. Если сказать очень коротко, то ферменты надо экономить. Да, поджелудочная может выбросить много, да, печень может выбросить много, но зачем тратить свои ферменты, недорогие в производстве, если можно использовать внешние? Но на эту тему я буду отдельное видео снимать это, потому что важно. В общем, смололи, заквасили, съели, если понравилось, круг повторить. И в итоге вот этих вот действий, трудозатраты по внедрению, допустим, вот этой вот всей пшеничной возне, это еще надо было научиться, конечно, вот эти все трудозатраты купаются тем, что теперь это делается просто достаточно быстро и оно покрывает базовые потребности. Это в итоге получается, ну допустим, не дешевле, чем покупать витамины в аптеке, но гораздо экологичнее, надежнее и балансированнее. То есть вот эта вот вещь, что медленно переваривается еда из цельного зерна, и благодаря этому стабилизирует уровень сахара в крови и свое собственное состояние, и есть тебе хочется реже, а значит работоспособность больше. Вот это вот своеобразный вот этот вот плюс, его нужно попробовать, потому что с моих слов вы, конечно, не поймете. Но если вы почувствуете это, вывод достаточно категоричен. То есть, либо вы начинаете заниматься телом всерьез, и придется заниматься и питанием тоже, и я бы предлагал начинать все-таки с зерна, а потом все остальное. Либо вы живете на добавках. Но кто их делал, как их делали, с чего их делали, как их хранили, вопросов тысяча. А заплатите вы в случае ошибок всегда только своим здоровьем? И если сказано, что ресурс тела, допустим, там 100-120 лет, профессор Вернанский такой был, он это даже доказывал. Так, там было, есть еще вторая половина фразы. Все, что раньше 80, это насильственная смерть. Что считать насильственной смертью? А вот экология, условия труда, условия питания, загрязненность организма. Эти, кстати, идеи пришли из Америки, где лет сто назад был просто бум голодания, очистки и здорового питания. Блин, ну прошло сто лет, чем Америка питается, вот если вот местных послушать, вообще слезы на глаза наворачиваются. Но там же есть люди, которые наконец-то проснулись, занимаются опять же эко-зерно, приготовление пищи дома и дальше-дальше. Никого ни к чему, в общем-то, по итогу не призываю. Какой опыт наработан? Вот он. Решение, как обычно, за вами.